Дорогие друзья, всех приветствую. Сегодня мы поговорим коротко о посте. Пост северейского ЦУМ означает затягивание, затягивание внутренних органов. О пользе поста для нашего тела можно провести целый семинар. Пост удивительным образом влияет на профилактику некоторых заболеваний, например, онкологических заболеваний, на профилактику диабета и многих других проблем со здоровьем. Впрочем, многие считают пост чуть ли панацеей от всех болезней. Говорят, что тело человека полностью обновляется за 40 дней. Сегодняшнее наше размышление мы поделим на несколько частей. Все они будут касаться так или иначе темы поста. Во-первых, мы поговорим о том, почему люди в Ветхом Завете, а также в Новом Завете постились, для чего в принципе нужен пост. И во-вторых, мы поговорим о видах поста, какие бывают посты. Также мы поговорим о том, что постом не является. И, наконец, мы дадим несколько практических советов о том, как лучше поститься. В любом случае пост – это смирение перед Богом, это борьба с плотью. Мы говорим «нет нашей плоти» ради того, чтобы достичь какой-то духовной цели. И сегодня, как мне кажется, мы находимся на одной из крайностей поста. Если в Ветхом Завете злоупотребляли постами, слишком часто постились, то сегодня наоборот, вообще отказались от постов. Две крайности и два неправильных взгляда на то, что есть истинный пост. Итак, каковы же были причины, или почему люди постились в Ветхом и Новом Заветах? За каждым постом стояла какая-то причина. Например, люди часто постились, когда умирали родственники или близкие люди, а также цари. Это одна из причин, почему люди постились. Давайте откроем Первое Царство, 31 глава, и будем читать с 12 стиха. «И поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тело сыновей его со стены Бевсана, и пришли в Явис, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Явисе, и постились семь дней». Второе Царство, 1 глава, 12 стих. «И рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле и сыне его и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали не от меча». Люди постились также о своих грехах. По крайней мере, я еще ни разу не встречал людей, которые бы постились о своих грехах, конкретно о каком-то грехе. Об этом мы только читаем в Библии, в некоторых отдельных книгах, которые касаются темы поста. 1 Царств, 7 глава, 6 стих. «И собрались в массив, учерпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря, согрешили мы»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 и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепкого пьяли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Пост за греховный образ жизни, либо за какие-то конкретные грехи. Ну, например, человек борется с завистью или человек борется с ложью. Он обманывает и никак не может себя контролировать в этом вопросе.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 Иногда цель поста была подготовка к служению. Пример этому был Иисус, который постился 40 дней, а также пророк Моисей. И апостол Павел в Новом Завете также перед своим служением, перед как бы своим обращением провел трехдневный пост. Если мы заметим, то мы увидим во всех этих примерах одну очень важную деталь. Молитва стоит креугольным камнем. Очень маленькая вставка, но уж очень важная. Теперь мы поговорим о видах поста. Какие бывают по своей форме посты? Условно мы можем поделить посты на три вида или три категории. Первая категория – это когда человек отказывается от определенной виды вида пищи или частичный пост. Итак, первый вид – это частичный пост. Пример этому будет про Даниил, который на протяжении трех недель ел только овощи. Даниил, 10 глава, прочитаем 2-3 стихи. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3-7 дней». Я думаю, что для нас будет также полезно время от времени отказываться от какого-то рода пищи. Например, можно отказаться от сладкого на несколько дней или от мяса. Можно также пропускать некоторые приемы пищи, например, от завтрака или от ужина. И это свободное время можно посвятить Господу, например, можно молиться больше, больше читать и изучать Слово Божие. Следующий вид поста – это обычный пост. Человек отказывается от пищи, но не от воды. В большинстве своем такой пост совершался больше всего в Библии, никакой пищи целый день. Как мы знаем у евреев, день начинался с вечера и заканчивался следующим днем вечером. Иисус постился 40 дней. Он ничего не ел. Это пример обычного поста. Следующий вид поста. Некоторые его называют абсолютным постом. Пост, в котором человек воздерживается от пищи и воды. Согласно... Тому, что говорит медицина, или что говорят всеми нами уважаемые врачи, человек может прожить без воды 8-14 дней. Конечно же, каждый организм индивидуален, они смогут дольше, а другие меньше, но тем не менее. Три вида поста. Есть еще четвертый вид, но мы его не будем включать на список. Это сверхъестественный пост, пост без еды и воды на протяжении 40 дней. Такой пост совершил Моисей на Божьей горе Синай. Вряд ли кому-то из нас придется совершать такой пост. Исход 34 глава, 28 стих. И пробыл там Моисей Господа 40 дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил. И написал на скрижалях слова Завета, десятословий. Следующий наш пункт немаловажный, что не является постом. В этом пункте мы коротко поговорим о том, что есть истинный пост и для чего. И для этого начнем с обратного. Пост – это не диета, это даже не голодовка. Если мы думаем, что дело только в пище, то мы неправильно постимся. Когда мы отказываемся от пищи, мы говорим, плоти нет. Но ради чего? Ради какой-то духовной цели. Мы пытаемся стать ближе к Господу. Пост это также не вымогательство. Мы не пытаемся у Бога вымогать, да, получить какой-то ответ. Вообще, может быть, для кого-то это будет новостью, но Бог нам ничего не должен, поэтому пост это не вымогательство, ни в коем случае. Пост это не время для грусти или современное есть такое слово показухи. Мы не постимся, чтобы показаться пред другими святыми или благочестивыми. Иисус, кстати, нас предупреждал об этом. Мы знаем, что была такая проблема в первом веке, фарисеи и многие, казалось бы, священные святые люди постились ради того, чтобы явиться постящимися не перед Богом, а перед людьми. Пост – это в первую очередь смирение. Мы смиряем наши сердца и души перед Господом. Посмотрите, что Бог сказал в ответ на пост Даниила. Даниила, 10 глава, 12 стих. Но он сказал мне, «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Пост в основном сосредоточен на характере Бога. Через пост мы взываем к его милости и любви, ожидая, что Бог обратится и смилуется. Пост – это возможность также измениться. Это возможность принять какое-то важное решение в нашей жизни. Или пост – это возможность отказаться от своего эгоизма и исполнить волю Божью. Давайте прочитаем, что сам Бог говорит о настоящем посте. Об этом мы говорили недавно в нашей церкви. Итак, книга пророка Исаи, 58 глава, будем читать с первого стиха. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой» подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно, и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правд, желают приближения к Богу. Казалось бы, хорошие мотивы, казалось бы, пост, который угоден Богу. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, но вот есть проблема. Давайте прочитаем третий стих. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смеряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». И здесь скроется главная проблема. Почему Бог не отвечает на некоторые посты? Потому что некоторые люди, люди постятся неправильно, с эгоистическими или неправильными, неправильными мотивами. Это то, что мы сказали буквально несколько минут назад, что пост – это не вымогательство. Мы не пытаемся получить у Бога ответ любым способом. Например, мы хотим куда-то поехать, и обстоятельства складываются таким образом, что мы никак не можем туда поехать. Но мы постимся и просим Бога нам туда поехать. Но уверены ли мы в том, что это воля Божия? Вот в чем вопрос. Вот вы поститесь для ссор и распри и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. И здесь главный посыл, главный посыл услышать волю Бога. По сути, пост это не столько прошение, сколько настрой. Ты настраиваешь себя, чтобы услышать волю Бога. И это самое, самое главное. Ты себя смиряешь, и Бог обращает внимание на смирение. Ты отказываешься от пищи, а те, которые, по крайней мере, постились много-много дней, они знают, что пост — это сложно, тело ломит, голова болит, тело очищается, но это приносит в жизни человека некоторые неудобства, некоторые дискомфорт. Бог обращает на это. Бог обращает на нашу стойкость, на наше смирение. Это самое главное. Вот пост, который я избрал. Это говорит сам Господь. Давайте посмотрим, что Он говорит. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Исполни ту волю Божию, которую ты знаешь». Согласно Библии мы знаем Нового Завета, мы знаем, что есть воля Божия, В чем она заключается? Она заключается в том, чтобы мы жили свято, чтобы мы сохраняли себя нескверненными от мира. Воля Божия это пребывание в радости. Есть и другие аспекты воли Божьей, которые нам известны из Нового Завета. Наша задача – их исполнять. «Итак, разделись голодным хлеб твой из катающихся бедных, веди в дом. Когда увидишь ногово, одень его» и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря свет твой, исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господне будет сопровождать тебя. Тогда ты воздавешь, и Господь услышит. Посмотрите, на какое, какое прекрасное обетование Господь тем, которые постятся правильно. Воззабьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскребительно.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 Мы не кушаем, отрекаясь от самих себя во благо тому, что угодно Богу. Вот в принципе, почему Бог отвечает на правильные посты. Потому что они угодны Богу. Угодно ли Богу наше очищение? Безусловно, да. Пост – это принятие воли Божией. Итак, мы кратко рассмотрели, что не есть пост и что есть истинный пост. Теперь мы перейдем к некоторым практическим советам, как лучше поститься. Итак, первый пост лучше планировать заранее. Спонтанные посты имеют место быть и в моей жизни. Не раз а, приходилось так, что нужно было поститься срочно. И а, если есть возможность, лучше планировать заранее, чтобы было время для подготовки. Второе. Перед постом не нужно наедат, надоедаться до отвала. Вот в нашей церкви раньше была такая, а, такая неправильная Размышления, неправильный взгляд на пост. Люди кушали до 12, потому что на следующий день нужно было входить в пост до 12 вечера. То есть так поститься не нужно. Будет на самом деле еще сложнее поститься. Это такое заблуждение, мол, если ты перед сном накушаешься, у тебя будет больше сил в посте. Это так не работает. Третье. Перед постом лучше есть легкую пищу лучше есть овощи и фрукты. Опять же, мы говорим о некоторых практических советах. Например, сахар, жирную пищу и мясо лучше избегать. Почему? Потому что во время поста наше тело очищается, и чем больше мы кушаем мясо, сахар, жирную пищу, тем нам будет сложнее во время поста. У нас будет, у нас будет болеть голова, будут некоторые дискомфорты в теле. Поэтому, если мы хотим... Сосредоточить свое внимание на Слове Божьем, на молитве, не, об, не обращая внимания на все эти моменты, лучше себя подготовить, есть легкую пищу, овощи и фрукты до самого поста. Следующее, пост без молитвы – это не пост, поэтому уделяем больше времени молитве. Лучше выделять какое-то определенное время для молитвы, например, каждые два часа, или час, или полчаса. Например, когда я учился в семинарии, было время, я каждые полчаса становился на молитву. Итак, целый день до вечера, каждые полчаса, пять минут, может быть больше, может быть меньше, молился о некоторых нуждах. Итак, следующий совет, следующий практический совет. Читаем больше Слова Божьего. Бог зачастую, если не полностью, говорит через Слово Божье, поэтому больше Молитвы, и больше чтения и изучения Слова Божьего. Следующий совет пост лучше совершать в каком-то уединенном месте, чтобы никто не отвлекал. Конечно, не у каждого есть такая возможность, поэтому здесь, если есть возможность, лучше ей воспользоваться. Найти место, где никто не будет отвлекать. На природе, может быть, в лесу, это на поле, это очень хорошее место, там, где можно молиться, и никто, чтобы никто не отвлекал. Итак, пост лучше совершать в выходные дни. Те, которые вплотную работают, может быть, в офисах, там, где есть много людей, им сложнее. Поэтому, если есть возможность, лучше пост совершать в выходные дни. Если мы постимся частичным или обычным постом, такой совет, больше пить воды. Совет, на самом деле, тоже очень важный. Потому что, когда мы не пьем, когда мы не кушаем, наш организм, запасы соли истощаются, а мы знаем, что соль задерживает воду. И получается, если мы пьем, эта вода уходит, она не задерживается. А мы знаем, что наш организм состоит на 70-80% из воды. Поэтому нужно пить как можно больше воды. Это касается особенно длительных постов. 7 дней, 14, 20 средний это... 40 дней обязательно, много воды. Следующий совет. Пост – это время для того, чтобы петь. Да, нужно воспевать Господу. Берем гитару, берем гармошку. И что у нас есть? Если нет, если не умеем играть на инструментах, у нас есть рот, у нас есть связки. Мы поем, воспеваем, благодарим Господа за то, что имеем возможность к нему обращаться. Это его милость. Пост также это не время для печали или грусти, мы об этом уже говорили, не нужно грустить и показывать свою грусть другим. И после поста, обязательно после длительного поста первое время лучше не есть сахар, жирную пищу или мясо. То есть как было до поста, также после поста, особенно после длительного поста, это очень важно, лучше сразу же Такую тяжелую пищу лучше не принимать, так как они сами по себе очень тяжелые для нашего организма. Если мы постились один день, или два, или пусть даже три дня, то в принципе можно есть все главное, чтобы объемы пищи были небольшими. Итак, это были некоторые практические советы в отношении того, как совершать пост. Евреям, 4 глава, 15 стих. В последнее время я задумался о том, что сделал Иисус, особенно когда я постился некоторое время. Мы выносим пост иногда еле-еле, а Иисус постился 40 дней без еды и ради. Чего? Ради нас. У него тоже была сухость во рту, он тоже испытывал слабость, он тоже медленно ходил, он тоже хотел кушать. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Иисус тоже прошел этот путь. Он постился, и Он постился ради нас. Мы должны это помнить, мы должны воодушевиться, мы должны взять это на заметку, и мы должны последовать примеру Христа. Пусть Господь благословит всех вас, дерзайте вперед поститесь перед богом правильно и пусть бог услышит ваши молитвы и ваши посты аминь